Всем привет! На прошлом видео я показывал, как замешать раствор полистирол-бетона в домашних условиях с помощью, скажем, ручной, с помощью лопаты и тяпки. То сегодня я покажу, как замешать также в домашних условиях раствор полистирол-бетона с помощью вот такой бытовой бетонной шапки. Что для этого, в общем-то, надо? Ну, прежде всего, понятно, что нужна сухая смесь теплый бетона. В магазинах и на рынках она уже появилась. Ну, также вот эта бытовая бетономешалка. Причем бетономешалка должна не менее 100 литров быть, ну, чтобы удобнее было замешивать. А дальше емкость некая, куда мы будем этот раствор потом выливать. Да? Конечно, емкость для воды. Тут я взял ведро. Лучше бы, конечно, побольше, чтобы постоянно с ведром-то не ходить. И некая емкость, мерная тара, куда мы будем заливать воду. Это очень важно, потому что вот, э, воду нужно, конечно, подавать дозированно. Именно такое количество, которое написано в инструкции. Также я бы посоветовал, конечно, э, чтобы были средства защиты, скажем, от пыли, ну, от цементной пыли. Это, конечно, какой-нибудь респиратор, поймите, потому что все равно в любом случае пыли будет. Э, ну, я вот применяю пока такие перчатки, а когда вы будете работать с раствором, то, конечно, лучше бы вот такие резиновые перчатки. Потому что все равно соприкосновение с раствором будет, ну и нежелательно, конечно. Хотя, в принципе, ничего такого не происходит. Так, э, ну это я пока уберу. И, конечно, надо начинать с того, как открыть этот мешок. Я и тогда показывал, не знаю, насколько там было видно, но расскажу еще раз. Все очень просто. Здесь нужно смотреть на шовчик. И вот обратите внимание, шовчик идет... От узкого к толстому, да, то есть, вот тут удваивается как бы. Вот заметно это, да? Ну и вот, и поэтому срезать надо будет именно с того места, где вот идет утолщение. То есть, вы берете и просто отрезаете этот вот кончик вот таким образом. А вот с обратной стороны, с обратной стороны, она идет одинарная такая, и просто вытягивается этот шнурочек, и все. И мешок открыт. Ну и опять же самое главное, смотреть надо внутрь, внутри находится еще один маленький мешочек, мешочек специальной добавкой, вот без нее конечно раствор не получится. И здесь у нас находится инструкция, инструкция по, перемен, по применению вот этого, этой сухой смеси и как ее замешать правильно. Здесь все пошагово написано с одной стороны, с другой стороны, внимательно читайте, изучайте. Вот, как и что Все, в общем-то, подробненько Но самое главное, это то, что Вот Количество воды, скажем, на марку D400 И смотрите, обратите внимание Как понять, что это марка D400 Ну, во-первых, вот здесь вот есть значочек да, Напротив, где идет марка Здесь год изготовления И даже число То есть вы можете все это дело понять Месяц, число, да вот. Ну, как это Раз это марка до 400 мы видим, что на марку d 400 нужно 6 литров воды. Вот обратите внимание, на 300, например, 4 литра. И очень надо правильно следовать именно этой дозировке, потому что от этого зависит качество раствора. Да, будет замешиваться долго, но зато будет качественно. То есть, если будет воды очень много, то ну, раствор потом будет давать усадку большую. А это ни к чему, нежелательно. Вот. Поэтому следуйте этой инструкции. Да, значит, ну что мы делаем, мы берем и эту сухую смесь закидываем, хотя нет, наверное, вот как раз с бетономешалкой не обязательно сразу сухую смесь туда закидывать, мы приготовим раствор. раствор а вот. вот эта емкость, она 5-литровая, а нужно 6, ну я как бы наугад так пока сделаю. И в прошлом видео я также делал. То есть мы берем воду и туда, значит, закидываем вот эту добавку. Специальная добавочка, она воздуха дополнительно создает пузырь. И заливаем туда мешалку. Ну и понятно, что еще надо лито примерно добавить. Вот. Лучше бы, конечно, сразу готовую медную танку по подготовить, чтобы она дозирована была с литрами. Да? Нет, ну ладно, что-то где-то Вот так. Все, достаточно. Все, у нас она уже там готова. Э, вода э, вместе с добавкой да, да, закидываем. Да. И еще чтобы этот раствор хорошо замешивался. Вот тогда было изначально понятно, что он будет примерно вертикальный потом при замешивании надо ему наполнять как можно больше. Потому что все-таки это вертикальная бетонная мешалка. А обычно раствор полицелового бетона замешивает горизонтально. И поэтому надо наклонять как можно больше. И тогда расход быстрее завершается. Ну, сейчас пока мы начнем. Итак, его, скажем, горизонтальное такое положение, но скоро выливаться не будет. Но при этом он будет хорошо замешиваться. Вот таким образом. И еще раствор не готов. То есть его надо замешивать гораздо дольше, чем простой бетонный раствор. Потому что бетонный раствор, вот, Буквально там, наверное, минут две, повертится и все готово. Здесь же немножко нет. Но это не означает, что если он вот такой в таком виде, что нужно туда добавлять воды. Не нужно туда добавлять воды. Ну что, дождаться, когда раствор приготовится. Но он еще пока не готов. То есть, видите, он еще такой, как бы желтоватый это не означает, что он еще не полностью перемешался с водой. приготовление этого раствора смотрите уже и отсенок отошло Это означает что уже раствор в стадии подготовлен Добротный раствор полистирол бетона 400 марки.